На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня я расскажу вам о поступлении и учебе в Португальском университете в докторантуре. О своем опыте, конечно же. А также поделюсь с вами тремя секретами, о которых почему-то все молчат. Итак, я поступила в докторантуру Университет де Лисбоа летом прошлого года. Это один из крупнейших и старейших университетов страны, который объединяет множество кафедр и институтов. Я учусь в Институте социальных и политических наук, специализация государственное управления и политика. Итак, как я выбирала университет? По шагам. Первый шаг. Я определилась со сферой. Это было не так уж легко для меня. Потому что я выбирала между магистратурой на юридическом факультете или же экономикой и управлением. Но в результате победила именно политика уже в процессе живого посещения университетов. Если у вас уже есть высшее образование, то надо понять, чего конкретно вы хотите. Вы хотите сменить сферу или вы хотите продолжить то, чему вы учились. Вариантами могут быть и магистратура, и докторантура, и MBA. Важно также понять, вы хотите каких-то практических навыков в бизнесе или же провести серьезное научное исследование. От этого и стоит отталкиваться. Во-вторых, я посмотрела всевозможные рейтинги. И в них университет Лиссабона занимает лидирующие позиции не только в стране, но и имеет хорошее мировое положение. В-третьих, я нашла зарубежных партнеров своего бывшего университета МГУ. Они сотрудничают именно с университетом Лиссабона в Португалии. Такой выбор наряду с Сарабуаной во Франции, Ельским в США, Болонске в Италии явно не случайен. Ну и на завершающем этапе я прошлась вживую по всем кафедрам и университетам, которые я отобрала. И именно живые визиты больше всего помогли мне определиться с выбором. Хотя по факту поступающих не приглашают приходить вживую в университет, и весь процесс происходит онлайн. Важный момент. Все обучение на португальском. Это и было одним из главных моих сомнений. Как учиться на португальском, если плохо его знаешь? Тем более на академическом португальском. Казалось бы, фантастика. Да и примут ли меня без португальского, или нужен какой-то сертификат, подтверждение? Итак, я обещала вам три секрета. Секрет первый. Оказалось, что иностранным студентам совсем не обязательно говорить на португальском. Более того, ваш уровень владения португальским никто проверять не будет. Главное... Можно улыбаться и кивать при случае. А все эссе, научные работы, проект, диссертацию, все можно сдавать на английском. Представляете? И нигде об этом ни слова. Более того, на сайте сказано, что владение португальским обязательно. Так что если бы я не пошла вживую в университет, то я бы об этом никогда и не узнала. Соответственно, не стала бы и поступать. Так что лайфхак, не надо тратить два года перед поступлением в университет на изучение языка. Можно сразу в с головой. Естественно, у меня бывают затруднения на занятиях, когда особенно объясняются какие-то важные нормы в связи с работой. Но здесь помогает самостоятельность, а также очень часто после занятий я просто подхожу к профессорам, чтобы задать какой-то свой вопрос или выразить сомнения и побеседовать на английском. При этом на моем курсе 99% студентов из португалоговорящих стран. Если они иностранцы, то в основном это все равно Бразилия и Ангола. То есть они учатся и делают все работы на своем родном языке. Вы же делаете это на английском. Несмотря на то, что это значительно легче, чем на португальском, но все равно это не ваш родной язык. То есть, естественно, двигаться по учебе вы будете на контрасте все-таки медленнее. Лично у меня сначала все переводится в голове с португальского на русский, затем с русского на английский, и, естественно, такой многоступенчатый процесс утомляет. Но что делать? Есть и свои плюсы. Например, обучение на португальском стоит 3-4 раза дешевле, чем если это было бы на английском. видео выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии Mixmark. Каждый университет заранее выкладывает график набора. У нас было три волны. Первая в марте, вторая летом, и третья это уже до набор. Лучше всего подаваться в первую волну, и тогда если вы не прошли, то у вас будет время исправить какие-то недочеты, например, какие-то ошибки в документах или что-то еще. Я подавалась во вторую волну уже летом, но вы так не делайте, не затягивайте и подавайтесь сразу. Подача платная, стоит это 100 евро. То есть, если вы подаетесь на несколько специальностей сразу, то 100 евро каждая. Но зато этим вы увеличиваете свои шансы куда-то вообще пройти. Какие требования к подающимся? Прежде всего необходима степень магистра. Обязательно ли, чтобы ваша специальность бывшая совпадала с тем, куда вы подаетесь? И тут секрет номер два. Не обязательно. Естественно, вы не можете, например, из архитекторов прыгнуть сразу в медики. Но какие-то незначительные отклонения принимаются. Например, до этого вы могли изучать экономику, а сейчас решили пойти в госуправление. Например, на юридическом факультете мне сказали, что чтобы подаваться в магистратуру, наличие юридического бакалавриата не обязательно. То есть я могла бы отучиться два года в магистратуре и стать магистром права, несмотря на то, что моя специализация – госуправление. Какие документы понадобились? Прежде всего, это диплом об образовании. Мой диплом был сразу на двух языках, на русском и на английском, поэтому переводить его больше не пришлось. Также оказалось, что нет необходимости апостелировать диплом или как-то подтверждать образование, хотя я была уверена, что это необходимо. Но внимание, если в вашем дипломе нет среднего балла, то придется этот документ заказывать отдельно. И он должен быть по 20 бальной шкале. Также важным элементом было резюме с упором на научно-исследовательскую деятельность, релевантный опыт работы и публикации. Большим плюсом будут рекомендательные письма от ваших бывших профессоров. Но я этого не делала, я просто ставила в разделе «Референсы» с тех, к кому при необходимости можно обратиться. И, как всегда, необходимо удостоверение личности и налоговый номер. Лично у меня самая большая проблема возникла с получением сертификата о моем среднем бале. Для этого надо было отправить запрос мой бывший МГУ, что я и сделала, но они мне просто не отвечали. Тогда я связалась с координатором интернационального обучения и прекрасный сотрудник Инна, оперативно ответила на все мои вопросы и отправила запрос на мой факультет уже от себя. Не знаю, что бы я делала без ее помощи. В итоге факультет обещал выпустить запрашиваемый документ, но снова она долго замолчала. Потом они объявились и сказали, что не знают, в какой форме они могли бы предоставить этот документ, и понятия не имеют, как вообще он должен выглядеть. Сроки поджимали, надо было что-то предпринимать, и тогда я составила официальное, довольно-таки гневное письмо на имя Дикана, где я писала, как плохо работает его кафедра. И что вы думаете, я получила этот документ на следующий же день. Единственная загвоздка была в том, что он был по пятибальной шкале, а не по двадцатибальной. Но переделывать у меня, честно говоря, времени не было, поскольку весь этот процесс уже и так занял два месяца. И я просто подала его в таком виде по пятибалльной шкале, хоть это было и неправильно. И я все равно прошла отбор. Но вы, друзья, так не делайте и заранее проверяйте, чтобы документ был э, в нужной форме и соответствовал всем требованиям. В целом конкурс проходит на основании среднего балла и резюме. Все документы я подавала онлайн. Также я получила уведомление о зачислении на почту. Так что все довольно легко. После этого необходимо было сделать первый взнос и несколько мелких регистрационных платежей. Вся оплата за обучение у нас разбита на 5 платежей в год. Сами занятия начинаются в октябре. И на первом водном занятии нам рассказали все детали обучения, как это все будет выглядеть, в общем посвятили во все нюансы. То есть, если вы, например, живете за границей и хотите поступать, то приезжать заранее вовсе не обязательно. Все можно сделать онлайн и подачу и оплату, и так далее, что довольно-таки удобно. Но при этом, если вы уже в Португалии, то не поленитесь и сходите в живую. Почему, я уже объясняла. Итак, как проходят занятия? Поскольку предполагается, что докторантура это уже для взрослых и состоявшихся людей, то сами занятия у нас проходят в пятницу вечером и в субботу утром. То есть, если вы привыкли к длинным выходным со своей семьей, когда можно куда-то на 2-3 дня поехать за город, то забудьте об этом. Отныне половина выходных, как минимум, будет занимать учеба. Официально требуется посещать все занятия, но, опять же, на практике по-другому. Как сказал один из профессоров, все мы взрослые люди и никто вас контролировать не будет. И в нашей группе есть те студенты, которые посещают каждую лекцию, каждое мероприятие, а есть те, кто появляются в лучшем случае раз в месяц. Основной возрастной состав нашей группы – это в среднем от 30 до 45 лет, но есть и старше. Всего за год идут 6 дисциплин, по 3 в семестре. При этом на 4 из них надо написать научные эссе и 2 это подготовка предпроекта и проекта. То есть главным итогом этого года станет готовый исследовательский проект, который надо защитить на воркшопе. И после защиты можно приступать уже непосредственно к написанию диссертации, это второй и третий год. Поменять проект после защиты будет уже нельзя. Поэтому надо отнестись к этому первому этапу очень ответственно. В целом, с написанием диссертации и завершением процесса все справляются за три года. Но можно растянуть и на пять лет, потому что именно на пять лет подтвержденный проект будет иметь силу. Через 5 лет все придется начинать заново. На теоретических занятиях мне было довольно легко, потому что все темы по госуправлению мне уже знакомы. Тяжело, наверное, было лишь в моментах, которые касаются чисто португальских реалий, или каких-то конкретных нормативов, относящихся к работе. А во втором семестре каждому дается тьютер. Его задача довести вас до защиты проекта, то есть подготовить вместе с вами весь проект, собственно, делать отчеты о том, как вы справляетесь. А вот уже когда вы проект защитите, на этапе написания диссертации у вас появляется другой научный руководитель. В целом культура обучения очень отличается от нашей. Здесь все профессора всегда дают очень конструктивную критику, отмечая и хорошее, и плохое. То есть их задача это совсем не вселить какой-то вас страх, а наоборот поддержать и направить в нужное русло. Также культура общения с студентами отличается. Например, в нашей группе все очень-очень поддерживают друг друга, любой вопрос всегда находит отклик. Мы активно общаемся в чате. В общем, совершенно-совершенно другая атмосфера, чем то, что я видела, к сожалению, в России и в Украине. Итак, я обещала вам три секрета. Держите третий. Кто платит за обучение? В России и в Украине мы привыкли к тому, что докторантура – это дело затратное. А для того, чтобы комиссия на защите была довольна, придется так вообще очень хорошо потратиться. Так вот, здесь все иначе. Здесь докторантура – это ваша работа. Соответственно, платите не вы, а платят вам. Да-да, вы не ослышались. Введите в гугле запрос, сколько получают учащиеся PHD тех или иных стран, сколько получает там PHD студент такой-то страны, и вы увидите цифры. Кто же платит? Это могут быть и какие-то европейские гранты, и программы фондов, и университетские линии. Например, студентов из Бразилии и Анголы направили сюда их страны, и в среднем они получают в месяц около 1000 евро на расходы, что довольно-таки нормально. Многим платят за обучение их компании. То есть они освобождают своих сотрудников на время обучения от работы, но продолжают платить им привычную зарплату. Именно это и является нормальной практикой. Поэтому если вы подумываете о том, чтобы поступить в докторатуру, приехать, параллельно найти работу и работать где-то еще, то подумайте дважды. Говорю вам как человек, который на этом обжегся. Потому что не вы должны платить, а вам должны платить. Более того, совмещать работу и учебу, как это делаю я, невероятно сложно. Это как иметь две full-time работы. При этом мои одногруппники, которые занимаются только учебой, они спокойно продвигаются по учебе, имеют кучу свободного времени, путешествуют. И когда я рассказала им о том, что учусь без какой-либо поддержки, они были просто в шоке. Они впервые о таком слышали. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Спасибо и до новой встречи, друзья! Никак не могу прогнать этого петуха. Всего за год идут 6 дисциплин, по 3 в семестре. А при этом на 4 из них я постараюсь прогнать петуха. Eşe raz.